Привет, дорогие друзья, и мы продолжаем нашу рубрику, которая называется «Облачный бизнес как Sony". Меня зовут Ирина Тарасова, со мной Владимир Псидзон, вернее я с ним больше, потому что это его бизнес, но э, сегодня мы опять говорим об облаках. И Сегодня мне Владимир рассказал такую историю. Сначала я вам ее кратко скажу, а потом передам слово Владимиру. Получится небольшое интервью с ним насчет этого дела. Значит. Значит так. Вот, допустим, ты снимаешь меня? меня. А, мы идем по улице Сворова. Как вы видите, вот на небесах у нас небольшие облака все-таки есть. и Сегодня мне Владимир рассказал, что он наблюдает такие явления, как э, скорпион, то есть Европа, потом э, Северная Америка, Индия, Япония на небе, э, то есть самые разные А Абукан... почему-то Украина в последнее время не появляется, да, Владимир? О, Укра... Украина давно есть, не была, есть, да? а, Сейчас мы перейдем через дорогу, давай перейдем, там, надеюсь, будет слышно, когда я говорю. Ну и что? Давайте сейчас да, мы от да? отойдем от дороги, да? Ой, как? Okay. Вот. И, Владимир, скажи, пожалуйста, какая вот э, как ты думаешь, вот эти облака, которые ты видишь, да? Это что-то связанное с какой-то общей божественной задумкой. То есть связаны ли они как-то между собой, все эти страны на небе, которые показываются. Есть ли в этом какой-то смысл? Зачем, допустим, Богу или тому, что делает эти облака, зачем ему это де, ну, делай, что он хочет тебе этим сказать, вот этими облаками, то есть Европейский союз, вроде бы такие разные страны и континенты, да, Европейский союз это вообще как не континент, это как часть света, да, получается, или как, это политическая организация, да, значит, да, ну скажи пожалуйста. Я не готов к интервью подготовиться, ладно. Не хочет, Владимир, не хочет отвечать на такие вопросы в наше срочное политическое время. Но я могу сказать только одно, что действительно мне стало обидно то, что раньше была очень часто Украина, а сейчас Украины на небе почти нет, как будто она ничем не засветилась. Хорошо, давай, пока. Ну, на этом наше видео на сегодня заканчивается. Всего доброго, до свидания.